Затем аспирантуру Института стран Азии и Африки при МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию «Основные этапы распространения особенностей буддизма у айратов 13-17 веков в ИСА в 1996 году». Научный руководитель, доктор исторических наук, профессор, академик РАН. В 1992-1993 годах проходил научную стажировку в библиотеке тибетских работ и архивов города Дахармасала, сала Индия. В рамках международной программы «Лидеры в области окружающей среды и развития» обучался в Коста-Рике, университет Коста-Рики, Хаче, 1995 год, Япония, университет Кинавы, Наха, 1996 год, Зимбабве, 1997 год, Казахстане, Национальный евразийский университет Астана, 2008 год, Великобритания, университет Вестминстера, Лондон 2009 года Читал лекции и проводил семинары в университете Калгари, Альберта, Канада, 2002 год. В университете Махидол, Бангкок, Таиланд, 2010 год. Научные интересы, история буддизма и религии Востока. Взаимодействие цивилизаций, политическая прогностика. Сотрудник Центра индуилогических и буддологических исследований ИСА при МГУ. Изучает проблемы истории религий, развития глобальных и локальных систем и обществ. Национальной безопасности с точки зрения культурно-исторической и политической ретроспективы и перспективы. В настоящее время исполняющий обязанности заведующей кафедрой всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. Докторант, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России. Специалист Института Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Член экспертного совета по проведению религовической экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Эксперт Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Заместитель председателя Объединения традиционных буддийских общин. Город Москва. Автор трех монографий, в том числе в США и более 60 статей и публикаций, в том числе Индии и КНР. Соавтор учебников для студентов, вузов и школьников. У академика Бартольда я нашел одну строчку буквально. Мне написано, что слово «калнок» появляется вначале как будто бы не как этнографическое, а географическое определение слова.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 Вот, они были известны мусульманам, как не мусульмане. Это были видимо тюрки, это были, видимо, было смешано тюрко-монгольское население. Но важно было для мусульман то, что это калмаки, не мусульмане. И часто, и более того, даже это враги мусульман и ислама. И когда айраты прибыли, их тоже стали называть калмаками. Ну понятно, живут... Ну, кто бы, ни, кто бы там ни был, если они живут в калмаке, значит они калмаки. Вот, видимо такая ситуация была.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 Магулистан, да, восточный Туркестан. Соответственно, Калмак – это северная часть, вероятно, часть границов, часть западной Монголии, может быть, включая Алтай, может быть. Это была географическая название. Да, да, да, да. То есть это место многовековое, много века имело понятие как место пребывания народов, которые не седуют исламом. А потом, когда возникли три ханства у нас, тогда стали называть, все три ханства себя стали э, э, именовать четырьмя аэратами.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 Понимаете, это наша история, это наша вот профессия.